Идем, идем, идем, идем. Опа, молодец, молодец, молодец. Все, не хотим больше. Бузька <смех> Бузька, <смех> <смех> Бузька. Моя ты красавица, моя ты красавица, красавица, красавица ты моя.